Всеобъемлющая наука, это действительно наука, ее невозможно, так скандачка взять, да? И отличие между магией, которая популяризированная, популяризированная тема, о а Гарри Поттер и магией, которая на самом деле, ну в общем-то да? потому что так, магия это не Гарри Поттер, Гарри Поттер это одно из ее проявлений, возможно, таких проявлений тысяч а точнее 1024, если быть окончательно точно. тому есть объяснение, эти объяснения мы с вами искали и находили в течение этих трех лет, и Путин был длинный. Я очень надеюсь, что весь этот путь, который мы с вами провели в наших изысканиях и изучениях, он был для вас интересен и полезен. По крайней мере, мировоззрение ваше это немножечко изменило. От определенного рода иллюзий вы освободились. И сейчас наша с вами будет задача перед следующим этапом, перед следующим шагом, мы плавно начинаем переходить в более глубинные, в более общие, более развернутые монотеистические религии, такие как христианство, иудаизм, судьманство. Давайте еще раз пробежимся быстренько, сильными шагами по тому пути, который мы уже прошли, и попробуем свести все воедино, зачем был нужен этот путь, зачем нужно было так структулезно разбираться всех мифах, которые мы с вами разбирали, и зачем это надо. С самого начала и на протяжении каждого занятия мы с вами говорили, что магия, ключи магии кроются в мифах, они там зашифрованы, закодированы с тем, чтобы остаться в неизменности, чтобы основные эпохальные вещи, не пропали, не затерлись, а значит они должны быть поданы таким образом, чтобы, во-первых, не представляли определенную угрозу, а во-вторых, всегда оставались неизменными, как ключи, чтобы вне зависимости от того, когда ищущие, разбирают эти мифы 300 лет назад, в эпоху Ренессанса, в начале 20 века или сейчас, в начале 21, эти ключи оставались неизменными. Другое дело, чтобы докопаться до этих ключей, нам пришлось перевыть огромнейшее количество жухлых студентов, которые в большом количестве всегда валяются рядом с тем, что ищешь. Но при этом ценность находки значительно высота, очень высока. Итак, начнем с самого начала. Когда мы говорим о магии, прежде всего мы говорим о некой силе, которая нужна для чего-то, она не существует сама по себе, Магия, как и любая наука, как и любая, любая теория, а также практика, она существует для того, чтобы быть использована, использованной для чего-то. Но поскольку человек магию использует и применяет, скажем так, не широко, не массово, можно сделать вывод, что эта наука не для человека. И не человеком же и сделано. Поэтому чтобы человеческим разумом ее понять, нужно на какое-то мгновение допустить для своего сознания, что то, что было сделано как развитие магических дисциплин, оно сделано не для того, чтобы вы им пользовались. Оно сделано не для вас, не для людей. И не для человека. У человека есть потребность познать, Его этой потребности никто не решает, но при этом создается большое количество препонов, чтобы до э, итога, до ключа дошли только самые достойные, самые стойкие, самые упорные, самые умные, э, самые работоспособные. И магия таким образом проявляет себя в жизни и сознании людей, чтобы на каждом этапе познания она вводила дополнительное количество усложнений. Можно сказать, что эти усложнения, возможно, не нужны, что это игра в бисер, но тем не менее, эта игра в бисер, она необходима для, для выполнения основной задачи, это не для профанов. И магия всех поколений которые оставили после себя кое-какие а, наработки, каждый из них говорим, наши книги не для всех. Прочесть их мы предлагаем каждому, но наши книги не для всех. Это атаковаться на вопросы, такие условия игры, их надо просто воспринимать как норму жизни и не применять к ним понятие человеческой справедливости. Если я хочу, значит мне это должно быть выдано. Никто никому ничего не должен в этом деле. Дисциплины магии развивают себя очень давно. Этапы развития различны, в разных школах, в разных направлениях, в разных а, линиях. Развитие. И мы с вами этих линий уже начали постепенно-постепенно касаться и в большей степени мы будем их уже обнажать сами линии, сформированные линии, когда мы дойдем до магических орденов. Но любой магический орден всегда создается на какой-то парадигме, на какой-то уже изначально сделанной модели. И вот эти модели сначала надо было разработать. О том, как разрабатывались эти модели, что они делали, зачем они были нужны. Все это рассказывается в мифах, которые мы с вами изучали. И поначалу могло показаться, что это никому не нужные сказки для развлечения, предания старины глубокой. И чем глубже мы копали, мы тем больше степени убеждали, что это совершенно, совершенно не сказки. И написаны они были не для того, чтобы развлечь, хотя их основная одежка ⁇ это как раз форма развлечения. Но это всего лишь одежды, в которой они ведятся, а это не значит, что основной смысл и целью их носить, это одежда, как раз напротив под этой одеждой скрывается суть, скрывается нагое. И это нагое мы с вами пытались и обнаружить. Магия как наука, магия как инструмент не нужна была бы, если бы у нее не было причин. И причина это кроется в силах, которые присутствуют в этом мире и силах, которые необходимо сдерживать. Силами с этим многие из вас, если мы почти все знакомы, а это сила стихии. Стихии самодостаточны и коварны. В стихиях нет компоненты, служить человеку. Стихии не предназначены для того, чтобы творить. Стихии просто существуют, они просто существуют сами по себе, они не заинтересованы в человеке, они не заинтересованы ни в мире, ни в цивилизации, они не заинтересованы вообще ни в чем, кроме как в самих себе. Тех, для кого эта сила является единственным источником существования, единственным источником жизни или проявления себя. Люди входят в это число. Человек тоже входит в это число, потому что от стихии он зависит. Четыре стихии основные, с которыми мы работаем, исходя из... полузападноевропейского мастерства и вся западноевропейская магия, а также западноевропейская мифология, включая сюда же и Египет, строят себя на работе и осознании четырех стихий. Это огонь, земля, воздух и вода. В мире на основании Базового и ключевого закона равновесия эти стихии должны быть абсолютно равнозначны и абсолютно самодостаточны. Никакая не должна поглощать и превалировать над другой. И поэтому механизм взаимодействия стихий взаимно преследует. И преследование это неестественное, то есть это, это, это преследование было сделано. Сделано для того, чтобы в стихийном взаимодействии, в стихийном конфликте побудить процесс творения. Любое творение всегда начинается на конфликте. Было то, как-то, да, это текущее положение вещей не удовлетворяет никого или кого-то перестало удовлетворять, значит, надо вводить механизмы, которые будут инспирировать конфликт. И вот этот конфликт был инспирирован.